Маткуль, привет всем, друзья. Привет. А кто привет. это? А это Гриша Мерзон! Привет, привет. Гриша. Привет. Спасибо, что снова к нам пришел. Но так как те, кто видели Гриша в тот раз, составляют теперь менее половины подписчиков канала, я думаю, с тех ну, пор он ну, Наверное. Удвоился. Вот. То я, значит, представляю для тех, кто Гриша еще не видел. Так, ты из МЦНМО, да? Да, я работаю в МЦНМО и работаю в журнале Квантик и Высшей школе экономики. На матфаке. На матфаке а МЦНМО, да. если вдруг кто-то не знает из наших новых подписчиков, это Московский центр непрерывного математического образования. Непрерывного не в смысле функция э, претерпевает разрыв или не претерпевает его, а в смысле без отрыва от производства, да? Ну просто везде. А, нет, везде надо. и всюду, всегда вообще. Без отрыва от еды, и без отрыва от спанья. Вот просто непрерывного такого тотального математического образования. Вот. Я хотел как раз рассказать про... Один сюжет, который был как раз в журнале «Квантик», на самом деле про такую известную вещь, в принципе, но вот все сталкивались с такой необходимостью или желанием, по крайней мере, найти площадь какой-нибудь фигуры на клетчатой бумаге. Часто бывает, что на клетчатой бумаге что-нибудь такое нарисовано. А я здесь, как обычно, я здесь, чтобы тупить. Понятно, да? То есть как бы я сейчас буду тупить, так же как и Серег Горчинский, только сейчас я буду тупить над школьными задачами, а вот. не над алгебридической диаметрии. Но бывают какие-то разные фигуры на клетчатой бумаге, О. и можно интересоваться, какая площадь у такой фигуры. Ну и вот, не знаю, вот чему учат прямо в начальной школе, мне кажется, всегда... Три без... с половиной! Ну, такой детский рецепт, наверное, самый простой, который может быть такой, что вот... Ну, как можно вообще прикинуть, вот что можно в детском саду учат, посчитать количество клеток, занятых полностью, да, вот эта клетка занята полностью, да, а остальные клетки, ну, чтобы не считать, можно посчитать их с весом вторая, да, можно а -а -а. О, как интересно, по 1,2 и сложить, но вот тут как раз сумма получится 3,5, а, ну, как ни странно, значит, получилось все правильно, да. Ну, конечно, ясно, что этот рецепт не всегда работает, но такой рецепт приближенный, да? С — это примерно угу, угу. клетки внутри угу. плюс клетки частичные. Вот это можно разделить пополам. Ага. Кстати, задача для всех. Придумать картинку, в которой э, такой рецепт не сработает, в точном смысле слова. Да, да, да, да, да. Ну, в общем, если. Вообще, мне очень нравится высказывание Вот Владимир Игорьевич Арнольд любил продвигать такую идею, что математика наука экспериментальная, что нужно не только вот что-то такое слушать, что мы тут э, рассказываем, но ставить да. какие-то экс эксперименты. Вот, но вот удивительно, вот в этом ничего удивительного пока нет, но замечательно, что этот рецепт можно небольшой модификацией превратить в настоящую совершенно точную формулу для площади. Давайте это сделаем. Для этого есть, э, нужно две вещи сделать. Да? Во-первых, давай считать не клетки в фигуре, а значит, узлы, А, а, -а, -а, -а. а точная формулировка регионации. такая, что фигура должна э быть выпуклой оболочкой некоторых узлов. Да? Вот, ну, как бы точно да, но... определение, какие фигуры но... мы имеем в виду. Ну, значит, есть, Можно счастье ну, такого, что просто вот какая бы ни была нарисована фигура, можно написать, что ну, примерно. Примерно равна, да? Что примерно площадь это и плюс b пополам. Где, и это не где, комплексная единица. Где И это не корень из минус единицы, как можно было бы подумать, а количество узлов внутри, да? Вот. Значит, вот здесь и равно 2. Ага. А b это количество узлов на границе, то есть в данном так. случае 5. Раз, два, три, четыре, пять. Может, я обсчитался? Нет, не обсчитался. Ага, вот. так. Но, а, Точность ну, ее будет хуже, да, чем Ну, Ну, ну первые... то тоже иногда будет хуже, да. да. Вот здесь что получилось? да? Здесь получилось... Четыре с половиной. Здесь получилось, я прошу прощения, три с половиной, правильно? А нет, а мы как считаем? Мы считаем эти два, а эти... Пополам. Да, но это четыре с половиной. То есть мы ошиблись на единичку. Да, да, да, четыре с половиной, правильно, да. Так. То есть вот этот 4,5, mm -hmm. а этот 3,5. Вот, ну, ну, ну понятно, это примерно то же самое, про что шла речь в прошлый раз, да, потому что можно каждую точку окружить такими квадратиками. <къех> Но ну вот для внутренних узлов эти квадратики обычно лежат внутри, хотя они не всегда так, если честно. Да. Но ну, а здесь это такие частично занятые квадратики. Вот как... А, нет, тут не внутренний узел. Ну, ну, на самом деле, вот этот это внутренний узел, этот квадратик на самом а, деле... А, ну, это твоя картинка. Да, вот, да это такие единичные. Да, Я единичные квадратики. А -а -а, поэтому единичные, это понятно, да. ага. примерно правильная формула. Это удивительно, но вот что удивительно, что есть вот в точности правильная формула. То. Если действительно фигуру рисовать, у которой вершины точно в узлах сетки, Тогда будет верно такое утверждение. И все стороны именно как бы не кривые, а прямые, естественно. Да, такая вот, многоугольник, там многоугольник с вершинами в узлах сетки. То будет верна прямо вот точная формула. И так. минус один. То есть, О. то есть вот эта формула ошибается а. всегда на единицу. О. Не только сейчас. То есть она на самом деле бы все правильно дала. О, как... Блин, такая это же очень просто, да? Получается... Да, такой же простой рецепт. Даже если какая-то фигура была очень сложной, можно ее посчитать площадь. Так очень... Потрясающе. Ну, в принципе... Я вот сейчас не шучу, я действительно не помнил этой формулы. Формула Пика, да, называется? Да, формула Пика. В 19 веке только придумали, хотя могли бы придумать там, не знаю, какие-нибудь древние греки. Да, феноменально просто. Может они знали, но как-то ушло знание? Ну, клечевая бумага на самом деле не такая, не, не а, такой старый концепт. А -а -а. Вот эту формулу сейчас иногда знают люди, которые, например, к ЕГЭ готовились, там или еще что нибудь такое делали, но обычно совершенно не понимают, почему это так, как ее доказать. Вот то, что это примерно правильный рецепт, понятно, а как доказать, что это в точности правильный рецепт? Есть много разных давай, доказательств... Давай, я буду... А, э, что стереть? Ну, давай, вот картину, да? Да, это только формула. Да, вот, а замечательно, что есть очень простое доказательство такое, которое мы сейчас обсудим. Вот прежде чем обсуждать доказательства, вот давайте вот как-то осмыслим, вот что это такое заворожение в правой части формулы Пика. Вот мы, по мы пока поступали очень грубо, вот мы считали, что если узел лежит внутри, то... Мы его считали с весом единицы, как бы, а если на границе, то с весом половинка. Mm -hmm. Можно этот, во-первых, рецепт объяснить, а во-вторых, уточнить. Вот давайте так смотреть на какую-то фигуру, да, на клетчатой бумаге. Пусть есть какой-то, э, какой-то доугольник этот самый, и пусть есть какой-то его, пусть есть какой-то узел сетки. Вот... Э, с каким весом мы его, естественно, считать? Вот, естественно, сделать так. Вот давай нарисуем маленький кружочек вокруг да. нашего узла. И какая часть этого кружочка лежит внутри нашей фигуры, с таким коэффициентом мы этот узел и посчитаем. Давай вот напишем так, давай вот другое выражение. Половина здесь, два. Вот да, вот. да вот. давай напишем э, сумма э, вот я нарисую как-нибудь так условно, вот далее кружочка да. по, по всем услам. Так, и я должен э, поверить, что это правда э, ответ, да, правильный? Э, ну, Или надо все ну, доказывать? Нет, ну, конечно, тут еще осталось, значит, доказательство начать и закончить. Да, да. Но, но что здесь можно понять? Можно понять, что это очень... Давай поймем, что это правая часть нашей формулы для начала. А-а-а! Ну, ну... Но... Ну, смотри, это очень легко, значит, если кушки маленькие, то все узлы внутри это считаются очевидно, да. с весом 1, так. все узлы на сторонах, вот это такая у нас фигура, считается с весом 1,2, но ты любишь решать задачи, вот теперь задача такая, а какой вклад дадут вершины? Вот разный. Вот да, вот точки на сторонах все дают вклад до вторая. Да. А если мы возьмем какую-то точку вершины? Ну, ну вот здесь, например, надо со совершенно раз не, разные Да, и все разные. Да, да, да, да, да, Давай вот. их просуммируем, что получится. Так. Значит, вот, вот это значит будет контур нашего многоугольника. Так, так, так. Такая, ну не трапеция, четырехугольник просто какой-то такой. Ага. Ну, так. Это, на самом деле, замечательная геометрическая теорема. Значит, давай посмотрим, насколько вклад э, вершины отличается от одной второй. Ну вот понятно, сколько. Давай я продлю каждую сторону. Так. Вот так продлим, да? Ну так, ну вот какую-то одну сторону. Вот ну на внешние трех. углы, да? Да, на внешние углы. На внешние углы, золотые слова. Вот, вот это отличается от одной второй. Так. вот, вершины, вот на такие штучки. Так. То, то есть можно написать, что это было бы... Сейчас. Это было бы и плюс b пополам, но, но только это меньше. Меньше на сумму вот этих внешних штучек. Минус... Минус сумма внешних углов. Внешних углов. Сейчас... Это значит. Только их в каких-то единицах сейчас надо измерить, да? То есть. Но, но... Одна, вторая здесь. Это. Да, мы, э -э -э мы измеряем. Мы измеряем круги как доля 2 π, долю от 2π, долю от 360 градусов. 360. Да. Так, и, соответственно, мы хотим понять. Так, плюс б пополам отличается на сумму внешних углов. Так, а сейчас, есть какая-то формула, для суммы внешних углов? Ну, Я забыл, да, все. Ну, конечно, ну конечно, по вот мы едем по границе контура. Мы здесь поворачиваем на первый внешний угол. Продолжаем ехать, снова поворачиваем. Ровно один поворот. Здесь снова поворачиваем. А, Ровно один поворот. Это ровно один А, блин, подожди. То есть, в отличие от суммы, Я хотел вначале внутренней посчитать, а потом вычистить какого-то выражения. Потому, что это глупость, потому что О, проще именно сумма внешних конечно, Нет, ну какие-то люди установят. Сумма внешних углов любого выпуклого многоугольника равна единице. Ну, равна 2π, можно было сказать. 360 градусов. Ба вот это да! Ну я не знаю. Сейчас, подожди, а как тогда? Подожди, а как-то, а вот причем тут тогда вот это? Или ни причем пока, да? Да, нет, ну просто вот все углы. Внут, все точки внутренние дают в, суммарный вклад И, а все точки на границе дают вклад B пополам минус 1. А, сейчас, сейчас, Вот здесь просто сгорели, да. Они а. не учитываются, нет, потому нет, нет. что они, они, они дали по половине. Они, они просто дают половине, Они да, пополовину вот, пополовину дали. Вот B пополам, а эти товарищи дают чуть меньше половины. А! Они и так дали B пополам. Они так и так дают. И половину, нам не нужен 0 Ну Нулевой внешний угол здесь. Вот. А здесь они дают чуть меньше половины на единицу. Но вот суммарный этот дефект О! это единица. Так, так, сейчас, секунда, я, я обдумываю, итак, итак, итак, итак, значит, если мы мало того, что по всем вершинам пройдемся, пройдемся вообще по всем узлам, лежащим на границе любого многоугольника, нарисованного на клетчатой доске, то сумма внешних углов равна единице, да, потому что вот здесь говорить, они нулевые. Здесь эти внешние углы просто нулевые, да. Теперь мы, когда прибавим все эти внешние углы, мы возьмем половину, половину то есть развернутый угол в каждой клетке, которая здесь есть. И возьмем единицу в каждой внутренней. Да. То есть, иными словами, формула пика сведена к тому, что, что нужно просуммировать что? половины. Да. Да, ну вот смотри, уже что начинает такое больше напоминать площадь, да, вот уже что-то такое постепенно вырисовывается. Так. То, то, то есть мы уже переписали правую часть формулы пика как такую сумму. Отлично. Осталось всего ничего. А на самом деле самая интересная часть доказательства да. осталось объяснить, что вот такая сумма – это площадь. Да. да. Вот. Ну, для знатоков можно сказать, что в формуле Пика чаще всего доказывают как-то сведением к более простым фигурам, какая-то аддитивность. Индукция там, по числу вершин, для да? Да, поля тополя Отрезает треугольник. Да, и здесь, то, и здесь это тоже, конечно, можно сделать, это хорошо приспособлен, это такая аддитивная функция. там но мы вместо этого расскажем такой себе такое семиклассное доказательство, mm. в котором никакой индукции нету. Такой придумал, придумали на самом деле во второй половине 20 века там был. Кристиан Блаттер, такой швейцарский математик, придумал. Это какой-то расцвет античной математики возник, а да? Потом, вот ди, а потом... Просто натуральный, а потом античный. А ди, прочитал это доказательство и тоже немножко улучшил такой малоизвестный Д, математик. То занимается не только страшными там какими-то формулами из алгебраической диаметрии и теории чисел, да? А он еще и вот... Нет, ну так, по мелочи, по мелочи, по мелочи. Ну, в основном Кристиан Блаттер, конечно, придумал доказательство. Вот, ну замечательно... Для этого э, пригодится такая метафора тающего льда. Вот давай представим себе, что в каждом узле плоскости вот я раньше рисовал кружочек, а я теперь э, буду представлять себе, что это стоит такой цилиндрический столбик льда. Ой. Ну, в каждом, в каждом узлу... Наверх так. стоит, да? Ну, вот вверх, да. В третье, в третье да, зрение. Да-да, вот мне тяжело рисовать трехмерной картинки, но вот так из доски торчит столбик в льда. Ага. А, <кхем> ну, так. Каждый лед, там, каждый столбик весом, скажем, один грамм. Так. Тогда, значит, можно предварительно сказать, что вот это, это количество льда, <кхем> количество льда внутри многоугольника. Но зачем нужен лед? Лед нужен, чтобы его растапливать. Да. Давай включим там газовую горелку, или, там увеличим температуру, и весь лед постепенно а, растопим. А, давай... А, но он значит, постепенно растечется по всей нашей плоскости да. как-то равномерно. Но мы здесь поставим стену, да, и не будем его пускать изнуговой. Не, нет, подожди, нет, пока да? не будем ставить никакую стену. Вс... А ледные столбики ставят вообще во, во всех а точках а плоскости, вообще везде. Ну да. Вот, я напишу пока, что S, площадь, это, значит, количество воды. Воды внутри многоугольника. Ну да, если всего бесконечное, так, как бы, да. Когда все ставило, будет конечное количество в каждой фигуре равное площади. Так, да. ну, мы еще не закончили, да? Нужно понять, почему это одно а, и то же. Пока я не понимаю. Я дуплю. Да. Нет, нет, нет, тут совершенно такое нетривиальное рассуждение. Ну давай, еще вот, наверное, нас смотрят не только а, нормальные люди, но и зануды, которые, которых будет очень смущать. Там бесконечная плоскость, бесконечное количество воды, бесконечное количество льда. Поэтому давай построим заборчики такие квадратные вокруг каждого узла. Ага. Каждого узла построим такой квадратный заборчик, ага. чтобы вода от этого столбика не утекала слишком далеко. Вот. Но если стоит ага. такой заборчик, то ясно, что Ясно, что вода далеко не усечет. Сейчас, то есть подожди, каждый из то, каждый центр даст ровно вот этот. Да, да, да, да. И, и в конце все будет заполнено водой ровным. Все заполнено ровным да. Это так, это, можно этого не делать, это просто только для зануд. Ага. Вот. А теперь последний, значит, момент доказательства. Вот ты предлагал оградить многоугольник по контуру забором. Да. Вот я хочу сказать, что неважно, ставить там забор или нет, от этого ничего не зависит. Это удивительный факт, совершенно не очевидно. Но давай присмотримся, давай посмотрим. М -м, на давай можно я переформулирую? Давай. Это означает, что э, если мы поставим забор и сперва растопим весь лед внутри забора, то его будет ровно столько, как если бы мы ничего не ставили и растопили весь лёд. Да, и это как раз наш, это как это раз формула пика. Да, да. Это, да. да вот это вот, но я пока не понимаю, почему оно верное. А смотри. Это и раз... есть, собственно, да. теорема. Да, да это и есть наша теорема. Но смотри, М -м -м, давай обалдеть. посмотрим на какую-то сторону. Да. Нам нужно доказать, что через нее сколько втекло воды, столько и вытекло, правда же? Ну да. Ну так это очевидно, вся как? картинка симметрична относительно, относительно центра этой страны. Давай рассмотрим центральную симметрию. Все симметрично. Плоскость симметрична. Сейчас, подожди. Не понимаю. Да. подожди. Вы... У вас здесь есть лед, да? Да, О, вы, там... вот не смотри, забудь про то, что где-то где есть еще другие стороны многоугольника. Вот просто подсвечена только одна сторона многоугольника. Вся картинка симметрична относительно центра этой стороны. Вот если вода из какого-нибудь стола... Ну какая картинка? Только эта сторона? Только, только как бы вот этот квадрат, да, симметричный? Нет, почему? Вот, нет, вот вся картинка, вот есть огромная картина, огромная плоскость, да. в каждой целой точке стоит по, по Это цилиндру. Да. Эта картинка абсолютно симметричная. Поэтому, поэтому ну вот сколько воды протекло... А, я понял. Сколько, сколько, воды... да? Забудем Забудь про многоугольник, не думай про него. Я Поэтому Не думай о зеленой обезьяне, да? Абсолютно не а думай. Поэтому сколько воды, вот, например, вот так протекло, столько же воды протечет из симметричной точки в обратном направлении. Что везде стоит по столбику воды, да? Как, потому что что вообще, может измениться, потому... если мы проведем эту прямую? да? Вот а вся плоскость, вот вся наша плоскость, вся клетчатая решетка, а симметрично относительно центра этой страны. Потрясающе. Значит так, через нее течет вода, и все наши построения ну, умозрительные, все наши ну, плотины, ну, че, да? Ну, че, Государство ну. выделит грант на построение большой плотины, чтобы ни в коем случае ни капли воды не протекла через да, это в... посыпание льда? Да, да, вот эта государственная граница совершенно иллюзорная. Иллюзорно. Не ее, она ее нет. нет. Ее нет. Или нет. Э, вот. Так, я как-то, понимаешь, я вижу и понимаю, но не могу это принять. Ну, это такое, по-моему, совершенно поразительное рассуждение. Абсолютно. Я не понимаю, в чем, ну, как бы, как вот... Как вы видите... То есть, смотри, вот мы ничего не делали. Вообще, время пика нужно вот долго работать, что-то такое, по индукции доказывать, там, не знаю. Просто вода не будет течь через это... Абсолютно. Тут симметрично. Все будет... Ну, да, здесь мы забыли про огораживание, наверное, вот такие, да, уже. Или, не, это гаражи тоже симметричные. Это такой технический момент, можно про них, если не волнуют, то можно про них забыть. Ну, вот про это написано даже тай, в журнале Quanti. Ну и что, и по да, но не, не могло же после тайния. не может до этого спонсировать эту или наоборот, да, водой. Ну да, сколько проспонсировать в одну сторону, столько и в другую. Да, это, блин. Вот. Нет, это это какая-то выпуская. Можно внимательно. Можно подробнее прочитать, что далее почему. Слушай, подожди, а тут утверждают, что для невыпуклых тоже верно? Ну, конечно, нет, выпуклый. А не, выпуклая же, там сумма углов этих и будет единица. Ну, там углы со знаками, потому что иногда там, там углы со знаками. Чуть, чуть больше. половины, да, да, да, да, да. Там Но отрицательные нет, углы брать, да? Не важна, да. Невыпуклость не важна, на самом деле. Не важно. ой ой ой ой ой ой ёй Потающий лед. И последнее, что хотел сказать... О, про... Да, вот, да вот, здесь вот. Э, замечательные картинки Мария Серинова нарисовала для... Это статьи. Просто, просто невероятно. Это, это невероятно. Господи. Вот последнее, что хочется сказать, такое... Привет, что... физики. А вам это очевидно, да, физикам? Нет, ну, просто... смотри, смотри, это такое не физическое доказательство, да, такое на самом деле математическое, просто такое, <см清 такое, такая иллюзия. Там вообще... Да. Там вообще в исходной версии доказательства говорилось про распространение тепла. А знаешь, там вот любят все математики использовать уравнение теплопроводности, чтобы показывать всякие удивительные утверждения. Но, но нет, такая совершенно математическое доказательство, на самом деле. Ёкарный бабай. Вот это да! Последнее, что хочется предложить, значит, ну, можно зрителям, например, предложить подумать про такое. А вот можно рассмотреть фигуры не на плоскости, а в пространстве, такие многогранники, у которых целочисленные э, вершины. А, что там? Что там, да. Но Надо не... знать какие-то факты про внешние э, плоскостные углы, да, там пространственные. Ну, там, вот, к сожалению, там есть некоторая проблема. Что если ты возьмешь произвольный многогранник, то да. ничего хорошего <пух> не получится. Например, если взять такой правильный тетрайдер, у него.. Э, Какие-то трехгранные углы очень нехорошие, и там вообще получится какое-то рациональное число, в общем, получится совершенно неправильная формула. Ничего не будет, да, нормального? Ничего хорошего не будет, но... Но mm -hmm. есть, да, спасение этой формулы? Но вот но даже две разные вещи хочу сказать. Одна, что подумайте, при каком условии на многогранник вот такое рассуждение будет работать, и будет такая формула Пика. На самом а вот прям такое рассуждение работает... Ну, для э... призмы. Ну, например, для призмы. Работать для. То есть для прямого произведения а, отрезка на плоскую фигуру. Нет, ну это. Нет, ну это Но не, это не все, обязательно, да? Да, Не все нет. А, нужно просто посмотреть на доказательства и понять, что используется. Такие многогранники бывают, там, в разных, ну там, трехмерные, для любителей четырехмерных, там какие уголы. Но просто не любые можно взять. А другое, что. вот. Я хотел погатировать, что разные люди, особенно там, кто, кто в матшколе школе учился или что-то, твердо знают, что не бывает формулы пика в, для трехмерных многогранников, потому что так, значит, в книжке написано. Да. Вот я хотел прокламировать, что формула пика, на самом деле, если правильно ее понимать, бывает в любой размерности, и это, на самом деле, очень здорово. это Не только для вот этих хороших, а для да, любых, Да, да вообще и, любых. Вот для есть формула пика. Для любых, но она просто немножко сложнее. И это там связано совсем на свете, например, с сюжетом про сумму степеней, там вот, если ты считаешь сумму квадратов, сумму кубов, еще что-нибудь такое, то на самом деле занимаешься обобщениями формулы Пика. фига себе. Вот, но про это. Как раз этим вот я но... занимался только что. Ну, пока ты напишем. Но для, значит, это я давай напишу, что это называется теория Эрхарта. И какое это время? Ну, я забыл, 60-е годы. То есть это, все, это, это реальное возрождение греческой математики в, наших, в наше время, да? Вот, вот, теория Эрхарта, и про это у меня есть статья в журнале «Математическое просвещение», тоже может желающий а, почитать. Обалдеть, это обалдеть. Такая более да, слушай, спасибо огромное. Все ссылки, которые нам нужно будет к этому видео, ты мне скинешь, и мы их прикрепим просто Конечно, сюда. Прикрепим. Причем в том числе и все, просто касающиеся лично тебя, потому что любой гость имеет право Порекламировать все, что ему угодно, когда я его приглашаю. Что-нибудь прекламируем. <реклама> вот. Спасибо, Спасибо Гриш, огромное! Всем маткуль, привет! Привет!